Скажи, нет преступности. Профилактика сдерживания подобного рода преступлений комплексные проблемы, где современное законодательство должно соответствовать всем требованиям. Лига лекторов. Кто лучший? Авангард. Военная подготовка и патриотическое воспитание. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Книля Глягберва. В зале попечительского совета состоялось очередное заседание ученого совета Казанского федерального университета. Традиционно ученый совет университета обсудил шесть разных блоков вопросов. Уважаемые коллеги, начинаем наше заседание. Кворум есть. Разрешите объявить повестку дня. Она представлена на экране, зачитывать не буду. Поэтому, если есть вопросы, замечания по повестке... Кто за то, чтобы утвердить данную повестку дня, кто за, кто против, воздержался принимается. В Казанском юридическом институте МВД России состоялась международная научно-практическая конференция противодействия преступности в условиях информационной глобализации. Уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и криминологические аспекты. Подробнее о мероприятии расскажет моя коллега Адалина Абдрахманова. В Казанском юридическом институте МВД России состоялась международная научно-практическая конференция «Противодействие преступности в условиях информационной глобализации». С докладом выступил выпускник юридического факультета, а ныне ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин. В глобализация информационных процессов открыла новые впечатляющие возможности для прогрессивного развития человечества. Одновременно с этим возникает ряд качеств новых глобальных проблем. Прежде всего это касается киберпреступности. В своем докладе директор Казанского федерального университета Ленар Сафин подчеркнул, что в 2023 году IT-технологии стали использовать в качестве информационного оружия. Также Ленар Сафин отметил, что должно быть усилено взаимодействие и координация правоохранительных служб, специальных служб, а также судебная система. Профилактика и сдерживание подобного рода преступлений ⁇ комплексная проблема где современное законодательство должно соответствовать всем требованиям, предъявленным современным уровнем развития технологий. Отметим, что у студентов была возможность посетить международную научно-практическую конференцию как очно, так и в формате онлайн. Аделина Адрахманова, Фарид Захитаглы, Универньюз. Лига лекторов – всероссийский конкурс общества знания, который дает возможность школьникам, студентам и преподавателям выступить перед публикой в роли спикера. Подробнее в нашем сюжете. Ораторское искусство, умение взаимодействовать с публикой, доступность изложения материала. Критерии оценивания спикеров на всероссийском конкурсе «Лига лекторов», полуфинал которого уже второй год проходит в стенах Казанского федерального университета. 30 марта в Малом зале Уникса прошел первый конкурсный день, в рамках которого 13 участников представили свои темы публике. Всего на протяжении четырех конкурсных дней выступят 76 спикеров. «Любия лекторов» — это мероприятие, которое проходит под эгидой Всероссийского общества знания. Это, на самом деле, очень важное мероприятие, которое позволяет, ну, во-первых, выявить ребят, которые действительно талантливы, умеют хорошо презентовать свои идеи, научные идеи, прежде всего. А, с другой стороны, это возможность самому обществу знания сформировать некоторый пул, Лекторов, которые в дальнейшем могут работать с аудиторией и доносить научно-популярную информацию до э, общественности, что называется. Лига лекторов – отличная возможность попробовать себя в роли спикера и прокачать профессиональные навыки. В конкурсе принимают участие как студенты и преподаватели старше 18 лет, так и подростки, не достигшие совершеннолетнего возраста в рамках школьной лиги. Стоит отметить, что выступления участников оценивают зрители не только присутствующие в зале, но и те, кто наблюдает за спикерами с экранов и мониторов. Вот эта просветительская инициатива общества знаний, она очень важна с точки зрения самого развития. Как вот молодого человека. Вы же все прекрасно понимаем, что вот, стать профессиональным лектором очень сложно. То есть и все навыки и компетенции, которые.. Человек проходит в своей жизни. Это путем большого количества а, лекций, а, ответа на неудобные вопросы. То есть это большая система тренировок. Полуфинал проходит в 10 городах Российской Федерации. По его итогам 100 участников лиги лекторов и 50 участников школьной лиги лекторов пройдут на финальный этап, который состоится 16-17 мая в Москве. Анастасия Уткина, Никита Акиншин, Универньюз. В культурно-спортивном комплексе «Уникс» 30 марта была проведена презентация проекта по сотрудничеству студентов с военно-патриотическим центром «Авангард». 30 марта в культурно-спортивном комплексе «Уникс» прошла презентация военно-патриотического центра Авангард. Студентам была предложена возможность прохождения оплачиваемой стажировки в качестве вожатых. Желающим будут предоставлено удобное место проживания, личная форма, питание и многое другое. Уверена, что сегодняшняя встреча, которая прошла на территории КФУ впервые, будет таким хорошим фундаментом нашего прочного и долговечного сотрудничества на многие годы. И мне бы очень хотелось, чтобы по итогам сегодняшнего мероприятия кто-то из ребят пришел на работу в авангарде. Для нас бы это было бы очень ценно и полезно. «Авангард» – учебно-методический центр. На его базе учащихся старших классов проходит курс начальной военной подготовки и получают абсолютно полное представление о службе. И знакомится с строевой подготовкой, современным оружием и дисциплиной. Материальная база центра позволяет курсантам виртуально поучаствовать в бою, водить грузовой автомобиль и даже на себе почувствовать, каково это прыгать с парашютом. Перед тем, как прибыть в расположение, они дистанционно проходят теоретический курс. Срок подготовки в центре – 5 дней. Вашеклассники в центре «Авангард» проходят сборы по начальной военной подготовке. Помимо стандартных вещей, которые у всех на слыху, это такие вещи, как строевая подготовка, гневая подготовка, тактическая подготовка. А наш центр также специализируется на занятиях, которые проходят в практической плоскости и рассказывает ребятам о том, как выжить в лесу, как правильно развести костер, как ориентироваться на местности, как отрабатывать те или иные тактические приемы, что вообще такое есть тактика и стратегия, как оказать первую помощь в первую очередь себе и тому человеку, который находится рядом с тобой. И многое-многое другое. Подобные центры помогают воспитать в подрастающем поколении патриотизм. Они являются одним из ключевых критериев оценки эффективности работы региона по подготовке граждан к военной службе. На данный момент территория основного корпуса «Авангард» планирует расширяться. Также в дальнейшем будут открыты филиалы центров в других городах. Ариана Поленова, Фарид Захитаглы, Александр Фирсов. Универньюз. Студенты Института международных отношений получили шанс ближе узнать культуру Узбекистана. 30 марта институт посетил генеральный консул Республики Узбекистан Фаридин Насреев. Более подробно далее в сюжете. В Институте международных отношений прошла встреча студентов с генеральным консулом Республики Узбекистан Фаридином Насриевым. Центральной темой обсуждения стала культура Узбекистана. В Республику Узбекистан Наврус исправляется широкомасштабно. В каждом уголке, в каждом доме, в каждом районе его исправляют. И также мы его широко отметили здесь, в прекрасном городе Казани. Многие народы с приходом весны отмечают праздник Наврус. В Узбекистане он также является важной частью культуры. С персидского языка Навруз означает новый день, ведь он посвящен приходу весны, а значит обновлению. Для некоторых народов данный праздник даже равносилен Новому году. Вы знаете, на Навруз у нас в этом году дали 5 дней выходных, и все, естественно, поехали навещать своих близких, родственников, друзей, готовили плов праздничный. Кроме этого, у нас есть традиционное национальное блюдо, также готовится специально наврус, это сумаляк. Его тоже готовили. Данная встреча прошла в рамках казанской модели Организации Объединенных Наций, организатором которого является Институт международных отношений. Мероприятие подарило прекрасную возможность познакомиться с культурой Узбекистана и ближе узнать менталитет страны. Лилия Шихудинова, Карина Саяхова, Фарид Захитаглы, Универ Ньюс. 30 марта прошел семинар под названием «Приемная компания 2023. Нововведение и автоматизация». Подробнее о мероприятии расскажет моя коллега Диана Калимулина. 30 марта на базе Казанского федерального университета состоялся ежегодный всероссийский круглый стол, цифровизация приемной кампании 2023, автоматизация управления учебным процессом вуза с учетом изменения законодательств Российской Федерации. У нас есть два документа, которые устанавливают особенности приема на обучение по программам высшего образования. Я их пока обозначаю как проекты. Документы эти пока не вышли. Это особенности приема отдельных категорий граждан, что связано также с ситуацией принятия в Российскую Федерацию новых субъектов, ну и не только, с прибытием граждан Российской Федерации из-за рубежа в Российскую Федерацию, с утратой возможности обучаться за рубежом в связи с недружественными действиями, вот аналогичная тому, что было постановление правительства в прошлом году. Вот такие два документа у нас еще планируются. Семинар прошел для секретарей и сотрудников приемных комиссий, руководителей подразделений, вовлеченных в процесс приема абитуриентов. Участникам представилась уникальная возможность в очном формате обсудить со спикерами и коллегами из ВУЗов России актуальные вопросы и обменяться опытом успешных практик. В рамках семинара были озвучены нововведения приемной кампании этого года. Так, например, документы подаются на все формы обучения одновременно. Также утвердили положение о функционировании суперсервиса, поступление в ВУЗ онлайн Документы ВУЗ будут подавать через единый портал государственных услуг. Это не нововведение, однако теперь не придется заверять копию нотариально, если учетная запись ребенка подтверждена, а документ зарегистрированы в электронных информационных системах. Также теперь от абитуриентов не потребуется согласие о зачислении, а именно оно зачастую вызывало трудности. Однако такой плюс получили лишь бюджетники. Студентам контрактной формы все-таки придется его подписывать. Диана Калимулина, Универ Ньюз. За многолетнюю добросовестную работу и личные заслуги сотрудники подведомственных учреждений Министерства науки и высшего образования Российской Федерации удостоены почетной грамоты и благодарности президента Владимира Путина. В числе награжденных за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу профессор кафедры регионоведения и евразийских исследований Института международных отношений Казанского федерального университета, заслуженный деятель науки Республики Татарстан, почетный консул Франции в городе Казани Андрей Ершов. На этом все. В студии была Камиля Глякберва. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!